Данное И видео создано в развлекательных Пожимиться. целях. Все показанное сегодня по изображению. Трэго. Семечек. А семечек. А мне. Ребятки, всем здравствуйте. Очередная ночная серия, где мы вышли искать находки на помоечках ночью. Потому что ночью самый кайф. Очень приятно находить находки ночью. Сегодня у нас новый участник нашего похода. Это угадайте, кто в комментариях. Кто Но я такой? Ссылочку на его канал Закреплю в описании Вы его точно должны знать Ой-ой-ой Слышь, нифига тут булочки Но ну, они черствые А так на вид аппетитные Дим, тебе на, на кухню разделочные доски Чего? Профессиональный кольцевой свет Топовая находка Young Note Digital UN 308. Я вот понимаю. столько он стоит на Авито, ребятки, бэушный. А новый стоит вот столько. Есть на него, на него документы, даже чехол. Вау. Аккумуляторы были в комплекте еще. Вот тут какие-то кнопки. Ну, сейчас... Дэк, сейчас... угу. Вот Кнопка чего-то съема аккумуляторов. Но он переносной, но... Может, ты там аккумуляторы найдешь Все, еще? Обалдеть. Вот это топовая находка, ребят. Капец. Я такой свет не находил. А стойка есть? Давай разрывать помойку в поисках вот комплекта. Вот Мешочки. Ой. Это для акумов, наверное, мешочек. интересно. О. О! Робот. Собака-робот. Вот интересная это находка. Да. Сувенирное это. Это что, шоколад может или что там? Внутри бабушки какие-то. Сувенирная бутылка Эльфи башня. и робот, собака-робот. Кстати, где кнопка включения? Ну, купят его, короче, нормально. Барахлимся, барахлимся. Блять, пиздец. Ребят, чуть Мерс не вписался. Засмотрелся на кормилицу. Я вам серьезно говорю, я смотрел на кормилицу и не увидел слева, ой, справа был Мерседес. Жесть, ну вы сами видели, блин. Капец, кто-то помойку разорвал. О, метла. У меня такая во дворе похожая. Кстати, такую метлу даже продать можно. Блин, ну это такой себе товар. Метла. Самая дешевая и ущербная. Да, шляпа. ой ой, -ой какие-то конфеты выпали. Прикинь, халва, Дим. Халва, халва ручного вимещивания. Подсолнечная, Дим. Ой-ой-ой, это -ой -ой, кто-то ей много. Она, наверное, вся просроченная. Это вкуснятина, блин, обожаю просрочку. И халву я тоже люблю, и казинаки люблю. Обалдеть, сколько халвички. Халвички. Это Димочки домой. И я сейчас подъем немножко. Димочки домой, к чайку, к сладенькому. Кстати, ребят, если хотите посмотреть Димин дом, который он снял в Краснодаре, то пишите об этом в комментариях. Нах. И, кстати, у Димы сейчас живет Валя. Кстати, как тебе живется вот с Валечкой? Нормально. Есть готовит, и то хорошо. А больше ничего не делает? <сх edge> а это вы уже на стриме увидите. Ну да, ребят, я в последнее время начал стримить. Но ну, помоечки... Для меня всегда на первом месте. Оу. Оу. Р, р, р, р, р. С какой стороны бы к ней подойти, к этой кормилице? Это паркур. Кстати, я сегодня семейные трусы одел. У меня вываливается кое-что из них. Очень неудобно. Особенно, когда на бак запрыгиваю, прям вываливается. Боюсь, что кто-то увидит. О, шортики. Обалдеть, ребят. Это так актуально для Краснодара. Тут такая жаришка. И тут шортики. Календжи бренд. Это какие-то спортивные женские. Под налокотники. На локотнике. Дим, экипировочка под самокат. Налокотник. Сейчас, может, второй найду. О, Дим. Тебе не падал, и я не падал, и не хочу даже представлять это дело. О, визитница. Ребят, такой визитницы я один раз 8 тысяч рублей нашел. Вместо визитки там деньги были. Дима полез драть. Соседние баки. Опа, что это? 1С бухгалтерия. Конфигурация бухгалтерия предприятия. Это можно продать на рынке, ребятки. Пазл Маши и Медведи. Я не думаю, что это кто-то купит, если тут еще все эти пазленки, пазлочки на месте. Ну, можно взять на продажу. О, колготочки. Колготочки Дима все еще продает. Их все еще у него покупает. Нюхательные только надо. Ой-ой-ой, какая кормилица. Чувак, а мы ее всегда проезжаем. Я же говорил, тут есть кормилица, о которой мы не знаем. Ребят, мы сколько тут уже лутаемся, и всегда эту кормилицу проезжаем мимо. Ну давай. Я пока залутаю кормилицу. И все находки я себе заберу. Хорошо, забирай. О, продаю трехкомнатную квартиру. 69 квадратов. Так, считаем. Раз комната. Два комната и три комната. Так вот же она, эта трешка. Я уже там вижу латуневый кран. Вот это сейчас будет паркур, ребят. Ох. Я как Жан-Клод Ван Дам, Прыгаю за латунью. Латунечка сюда. Латунечка. О, кстати, Диме такой же кран нужен. А не, ну он ушатанный, блин. У Димы поломанный кран подобный. Хотя, может, этот даже получше будет. Покажу его Димону. У него реально там кран течет со всех щелей. В его доме, который он снял. О, бананчик. Мягенький очень. Как это так? О, Нифига себе, ой-ой-ой, ребятки, это раковина дорогая, походу, надеюсь, она целая, охренеть, ребят, посмотрите, какая раковина огромная, она абсолютно целая, ее только отмыть, капец, да, она топовая, она идеальная, она очень широкая, такая раковина дорого стоит, блин, хоть бери ее, увози домой, так, вот дырочки крепления целые, здесь все целое, Капец, да ее продать можно за 1000 рублей вообще спокойно. Ее с руками и ногами со свистом заберут. Зацени, какая раковина дорогая, топовая. Это 1000 рублей лежит. Может, мы ее как-то увезем, если бы я знал, что она в коробке, а так я коробку разорвал. Опа! Я здесь выжившего рака, помню, находил в этом баке, Дим. Из всех вареных в банке был только один живой, прикинь. Покажи. Чайник? Ура! Забирай домой Диме нужен домой чайник Блин, я рад за него Надеюсь чайник рабочий О, Дим, а теперь Дим, тут еще один чемодан Два чайника, офигеть, забирай все Слышь, Дим, тут чемодан Тебе как раз Охренеть, какой он Чувак, он больше, чем мой Сука, там что-то есть Пакет с говном там что-то есть, капец, ребят. Я никогда в жизни настолько огромных чемоданов в жизни не видел. Посмотрите, какой он пузатый и большой. Дим, я его себе оставлю. А, тут, конечно, такой вес, наверное, везли. Минус колеса. Но это чисто вот находки с помойки возите и все. Все равно мы его заберем. Капец, какой это багажник огромный. Что там внутри? Что-то легкое. Как будто не тряпки, а... А, ну вот. Это все надо высыпать просто в бак и забирать чемодан. О, Дима, тут э, еще один рюкзак. А, он драный. Блин, обидно. Ну ладно. Капец у нас. Смотрите, на одном самокате чемоданы. Сейчас будет на втором. Чемоданы очень удобно складывать, находки. Ой-ой-ой-ой-ой, кормилица. Ну уже темнеет. Ну ничего страшного, у меня есть фонарик. О, и Димочка подъехал заряженный с чемоданом. У меня вынос хаты. Смотри, коврик для толчка берем. Купят. Классный вынос хаты, но это походу и все. О, нифига какие ведерки прикольные. Да, бери. Это для ручек. О, Дим, топовая веревка. Надо? О, аж кудишечка. О, с тайпсишечкой. Лост Мэри БМ-5000. С тайпсишечкой, ребятки. О, кормилицу увозят. Куда? Ребятки выехали на ночной залут с Димой на самокатиках. Днем в Краснодаре очень жарко, а вот ночью самое О, то. Повезло. А, нет, не повезло. Почему нормальная сковорода? Да, да, Она в накипе. Это... Это... А что это... это? Это кухня, походу, была. -какая. Какая кухня? Это, это сода. Это песок. Это песок. Пес... песок. А ты знаешь, что на песке варят? Что? Заберешь на алюминий? На алюминий-то пойдет. О, нифига тут детская обувь спрятанная. Что там? Что бог помощь Димы написано на спине? Что там? Микрофоны. Микрофоны. А, это с переговорных столов, прикинь, микрофоны. Да, точно, с переговорных. Обалдеть, прикольно. Тесно продать их получится. Digital Duplex DD. DD-205. Вот такие два микрофона. DD-205. Переговорное устройство. На Авито стоит вот столько. Но алюминий это бесценно. 25 размер. Ты я заберу себе домой, дочурки. О, у меня колбаса. Нифига себе хорошенькая. Чеккизова, Черкизова, колбаска вкусная, Бородинская экстра. Вот это интересно. Что там, Дима, тебе домой? Ой, ю, -ой, -ой, -ой, ой Это же вентилятор, капец! Его выкинули только потому, что у него вот эта часть сломана. А, -а, а? Надеюсь, будет рабочий. Ну да, у него вот здесь не держится. Его из-за этого походу выкинули. Ребят, будем надеяться, что он рабочий Это офигеть, как актуальная находка в Краснодаре Правда, этот какой-то ноунеймовский no Никакой фирмы не написан. Ну, самый простой, обычный Пойдет Димочке вообще от жары спасаться А мне вот эту колбаску Она такая хорошая и пахнет приятно О, не, чувак Я даже шортики нашел Nike, черные Дрефит оригинальные О, так это кто-то футбол играл Тут гольфы А, на коленке какие-то штуки. Не знаю, что это и как. Но я, наверное, это померяю. Вот это. Носки Nike смотрите, ребят. Гольфы длинные. А, это тоже на коленке. Блин, прикольно. Может, я одену это. Будет как защита у меня для коленей на самокате ездить. Вот. Но это поможет хоть чуть-чуть. Думал, что это такое? А это вот эти вот именно штуки Nike. Это на руки одевать. А вот эти штуки на ноги. Я это сейчас все одену. Будет мне защита от падений. Интересные кормилицы. О, все там закупорочка, огурчики. Ой, тут тот то отпорылся хорошо прям. О, трубочка с маком. Не беленься? но вроде как орик, да. Ну еще побегают. Рублей за 100, может, кто купит. Это мак или просто муравьи поели сгущенку? Ка а это катяхи. Не, это сгущеночка. М -м -м -м. А это мак. Вот он, мак. М -м -м как она свежая. Мягчайшая. М -м -м. Очень вкусно. Хочется натурель. О, помидорка. <смех> Спеленькая. Пора срывать. Только помыть надо. Так тут гусеница сидит, падла. Сейчас буду доставать ее. Он сидит зеленая какая. Теряйся отсюда, вылазь давай. А ну вылазь, падла. Вылазь. <смех> ну сука. А где помидор? О. Надо промыть хорошенечко у ребятки. То гусеница там накакала. М -м -м. Ништяк. А кстати, а вот ты никогда не задумывался о том, сколько тебе нужно денег для счастливой жизни? Я думаю, чем больше, тем лучше. Миллионером за день можно стать, только выиграв в лотереи. Ну, то есть почти никак. А миллионером за год можно стать, кликнув по вот этой подсказке. Там мой друг расскажет вам о методике, которая позволяет заработать от 3 до 10 тысяч в день, используя секретный алгоритм. И поторопись, ведь кто знает, может завтра эта методика уже перестанет работать, а ты так и не заработаешь свои деньги. Так что переходи и скорее смотри вот это видео по подсказке. О, постельная, чувак, это тебе, тебе а в дом, не, не, это одеялка, топовая, бери. Не, не, не, в смысле не. Ты что гонишь? Оно 100% лучше, чем те, которые у тебя в доме. Офигеть, Димочки одеялка нашли, а он что-то выделывается. Это по-любому хорошее. Тут мажоры живут в этих домах. Мы в центре Краснодара. Томас Мунс пакет. Чувак, те, кто покупает обувь Томас Мунс, у них ни клопов, точно никого нет. ю, -ю японская фирма. Это что, пальтишка? Это же неплохое блин на продажу вообще залетит такое пальто на авито можно за 1000 рублей продать ого Аккуратно ой сразу. зачем ты вылил что ты делаешь там лутаться еще лутаться на дне а что там за жижа? капец шприц огромный его можно это забрать тебе забери его что такой там азуту смазочку заливать а ну вот да пакет с обуви о ботиночки аля катерпилдер а что целый вообще второй есть да, Смотрите, ребятки, ботинки Вообще, как новые Целые абсолютно, на осень, на зиму Нет, на зиму все-таки Только даже размер А, 44-й, вообще на меня, но у меня вроде уже больше нога Что у нас тут еще есть О, кроссовочки, ребятки Скетчерс. Пойдут. Целые. Хорошая обувь. Хорошая, обувь. Вот так. О! Токарди. Так это дорогой бренд. Счастливый. Подушатанные кожаные токарди. 43 размер. Сука! Та... Они и здесь попадают. Сапоги. Ну это классика. Зимние. Ну я не знаю. Я бы вот эти босоножки взял бы. Хотя не, они подушатанные. Бокс, О! Что? Я... Ой-ой-ой-ой-ой! Сюда Это мясорубочка, ребятки Очень старая Посмотрите, какая она пожелтела Но это ценится на барахолке Дай гляну О, Айкос Права дня. Ребятки, красивый Айкос Индикации нет Или сдох в хлам, или нерабочий Но Айкос целый это Все нет. в комплекте Но это не от него, но ничего Наверное, совместимо все будет. А что там за bluetooth в нем? А ты те чашки забрал? А чё не берешь вот этот блок питания? Nokia? Ой, оригинальная. оригинальная. Вот еще интересная. Смотри, какая. Тоже для андроида. Смотри, ты хоть раз такое видел? Ребят, посмотрите, как сильно выпирает сумка по краям. Набили ее находками до отказа. Обалдеть. Дим, теперь всегда езди с этой сумкой. Она прям топовая. В нее, блин, столько находок помещается. Но правда, ехать неудобно будет. А я чипсики ем с помоечки. Русскую картошечку. Оу oh май, кормилица. Ой, оу май. Какая шляпа. Так это бабушка купит на рынке. Сто процентов. Она еще внутри меховая. Обалденная, блин. Забираю. Ха -ха. Капец стиль Так это комплект Вот бабушка выкинула Посмотрите ребят Модный приговор на помоечке Вот такие вот лакоцакели Капец они как кобра опасные И вот такая вот шляпка Топовый комплит Забираем Дим на продажу Это комплект в шляпе Так вот подпишешь их вместе Пристегнешь на стяжку Это кто-то купит Они идеально сочетаются у тебя же в двери ручки нет. Вот ручка для двери. рыби би би би биби -би ребятки, ребятки, ребетушечки, ребятки. Кормилица секретная рибетки. Топовая. Здесь топовый двор. Там охрана. Закрытый двор, короче, богатый. Помоечки посмотрим. Тут даже конкуренты не были. Их сюда просто не пускают. А мы взорва залетели сюда. Через ворота, пока открыты были. Ребятки. Ребятки, о о вынос хаты, вынос аптеки, аптека. Всякие меды. Детралекс. О, так это что-то знакомое, печень лечить или что-то такое. Я такие хавал. Ну, очень много препаратов, вообще я не беру такое с помойки. А раньше брал. Гексорал, о. еще вот даже есть. Раздел. Да мне не надо никакие гели, ничего. А Он просроченный. Делать. Годен до 21 -го года. Годен до 22 -го, 12 да, Гексарал да, да. надо от горла гексарал. Не просроченный, нет? Ой-ой-ой-ой, капец тут лекарств. Капец тут лекарств. Еще целая сумка. Охренеть, смотри. Я просто в шоке. О, Смотри, бальзам женский какой-то, алтайский противопростудный, для старшего возраста чулышман какой-то. О, кепочка, о, DC, кепочка брендовая DC, ух ты, оригинальная, вот это точно Орик, черная, это для помоечки топ. Спасибо, Влад. Себе оставишь? Напавить да, забирай. Да, это от тебя будет. Да. На, о, Дима, тебе. Подмыхи мазать. Актуалочка. На тогда вот это антисептик тебе для подмышек. О, сок какой-то. Яблочный. Смотри, яблоко Apple сок. До декабря 22 года. Непросроченный, ребят. Яблочный сок. Обалдеть. Всеклядые бутылочки. Да, это он очень очень делитный. Сейчас буду пить. Бальзамы алкогольные вы взяли. Я ж подавал. Вот алтайский бальзам. Это вали, будет пить. Бальзам мужской. Вот. Ребятки, как искал, пробую с... Сачок секли. А там сока нет, там вода. Меня обманули. Ура, кормилица! -техника. У тебя бусы и техника. тебя перца. Бусы из перца. А что на меня? На тебя, Дим. <с> Тут мажоры живут, конечно. Это сразу видно. Вот этот сейчас улетит. О, дайте-ка я дышит. Да, да, да, да, да, нахуй. Слава надышался. Ну ты, блин. Что это такое? Что ты делаешь, Дим? Да, да. Помойка кормит. Помойка кормит, да, у ребятки кормит. очень сильно ну, кормит, кормит меня, радует капец. Да, у ребятки ставьте лайки обязательно, потому что помойка радует вас контентом. Вы его сослужили очень сильно этот контент у ребятки, у ребятки, у реби-би-би-бетки, у реби би у ребятки, у реби-тушечки очень меня сегодня балует. Я алдея на кормилеце и почешу вот часть. не... Ого себе. О, Эрсон. О, вы нас хаты. Пакет Борг, ребят. Фирма Борг. Пакет из Борг. Обалдеть, пакет из Лего. Обалдеть, ребятки, обалдеть. Сколько яблок. Что с ними, треснули они. Где техника? Мажоры выкинули, где техника? Вау. Игрушка-плита, ребятки. Нифига. На продажу, конечно. Только она не работает. Но продастся по-любому. Обалдеть. Целая. Что там нашел? О, лампа топовая. Еще и с креплением, блин. Хорошая лампа. Ребят, в сборе. По-любому рабочая. Там ломаться да. нечему. Показывай. Какие-то коробочки деревянные. Под мелочок нужны. Вау. О, так тут что-то есть. Всякие фигурки деревянные. Это игрушки для елок, кто-то покупал. Такие кастомные, самодельные. О, а вот кепочка какая-то бомжатская. Бомж носил по-любому. О май, ко мне тоже не лезть. У меня топовые вынос с хаты. Балетки вот, драные, правда. О, нифига себе. Мадрид. Кто-то в Мадрид ездил. Кошелечек вот такой прикольненький, маленький. Игрушечка на продажу. Коробочка на продажу. Как много всего здесь на продажу. Книга какая-то. 111 лучших рецептов для мультивара. Куда лезешь? Я здесь роюсь. Да, да, Куда да. лезешь, блять? Да, Вон магнитик новый, смотри. Смотрите, какая книга. Она такая дорогая книга для мультиварок. Рецепты, обалдеть. Так, дальше смотрим. Тут мажорские баки мусорные. Прям мажоры живут, видно. Бусики, вау, какие классные. Это я сам сейчас одену, буду с ними кататься. Тут пахнет выносом с хаты. Веревки надо для белья. О, сумка опять для находок. Закупорки бабушки непонятные, что это за растение. На, еще толповые. И вот водочка. А, джин древний. Древний джин, прикинь. Пощипал бутылки. Вот, набирает, ребят, коробочки для сюрприз боксов. Заказывайте их по ссылочке в описании в моей группе ВК. Сюрприз боксы из помоечки. С гаджетами техникой. Дима, отойди, машина. Ребят, я просто в шоке. Отодвинул помоечку. И вы посмотрите, сколько тут тараканов. Охренеть. Охренеть. Кто-то разбил тут стекло, а кормилица, вот это интересное. О, первая техника, плиточка, которая жопа. Вырву провод на медь. Монополия? Ух ты, так это денег стоит. Монополию за полторы тысячи можно на авито продать. Надеюсь, она в полном комплекте. Хотя что-то как-то карточек мало. Ну, может, даже в полном комплекте, ребят, нормально. Помоечка дарит прибыль. И настольные игры. Монополия. Все нашли? Вот это коллекционник, это Олимпус. Коллекционный Смотри. Олимпус? А, у него механизм выпуска, условно механизм выпуска объектива сломан ребятки смотрите какой он даже картинка есть. сколько нормально рублей 30 а тут а деньги есть а деньги есть даже в олимпусе батарейка есть и флешечка на 256 мегабайт Ну это купят на барахолке рублей за 100 этот олимпус 3D-ручечка нормальная, целая. Даже кусок проволоки из нее торчит. Это положим сюрприз-бокс. Ребят, сюрприз-боксы по ссылочке в описании. Пишите в группу ВК в сообщения. Твиттер, ребятки. Кубик твиттера, велитер, да. Ну, это прям надо в коробку ее то сложить. Ребят, 3D-ручка с коробкой. Фотоаппарат. А вертолётику пультик нужен. Такая вот эта кормилица спокойная, угловая. Тут так спокойно, хорошо лутаться. Ну классно ты лутаешься. Пакет поднял и бросил. А вы нас с хаты даже не увидел. Он, ты видел, что ты пропустил? Кожаную обувь. Ну да, пяточки, конечно, подустали. А так-то они дорогие, походу. Еда... Ой, взрывоопасная слабода. Ой-ой-ой, как накачанная. Да, вот, думаю, может... вот это, может, пойдет под съедение. Вот Ой-ой-ой-ой, сырочечки. М -м -м. Вот, вот самый дорогой, самый классный сырок. М -м. Из свежайшего творога. Эти очень вкусные сырки. Блин, как много сырков, ребята, посмотрите. Вот эти самые классные. М -м -м, коровка из кореновки. Бомба. Щас буду есть. Опять по срокам они нормальные еще. Не просрочено? Ну, чуть-чуть. Незначительно. Можно, чтобы все спокойно. Ну, все-таки, да, приступаю. Первый срок пошел. Ребят. Так, а срок годности не написано у меня. Да и пофиг, в принципе. М -м -м -м -м -м. какой шоколад сверху. Присоединяйся к нам, Вот такие вот. Были. Вот эти где они? они угу. а вот этот можно брать. Угу. Они просто расставили. Обалдеть. Да, они расставили и выкинули. До 20 августа. А сейчас, наверное, 21. 23. 23 августа. На три дня просрочены. Бомба. Бомба! Вкуснятина! Вкуснятина! Вкусняшка! Сделал фонарик, так уже в разы лучше. Так тут шашлык. И причем свежий. Тут шашлык рассыпанный, блин. Так он хороший. Обалдеть, ребят, топовый шашлычок. Просто реально божественный шашлык. Сухой, что ли? С костями? С костями, но ну, нормально. Мягенькое мясо хорошее. Это ребрышки. Ребрышки, да. На Ой, шашлычок. М -м, честно, ручки ополоснуть мне не в ребетке. Ребрышки обожаю. Да, соус тут точно не помешал бы. Зря, Дима, отказался. М -м, как пахнет. М -м -м. М -м. Очень вкусно. Я в шоке. Как можно такое выкинуть? Что тут у нас? Ух ты, какая а -а -а. свалочка. Что это, Дим? Это ментовская вроде, перцовка была. Осуждаю. В смысле было? Он полный. Средство самообороны, контроль ум. Для нейтрализации правонарушителей и агрессивных животных. Средство самообороны, контроль ум. Нормальная перцовочка. Помоечка дарит средства обороны. Опять 101 роза была когда-то. Это же за шквар такой дарить. Ну что это за шляпа, ребят? Мажорская помойка. Кто из. Краснодара тот поймет, что это за помойка. Не буду говорить, где она находится. Что там, Димон? Это все медь? Обалдеть, медь, ребят, толстожильная, трехжильная, обалдеть. Это все медь, тут килограмм где-то меди. Больше думаешь, но ее шаполить еще надо. Сейчас медь примерно, ну, почти 400 рублей килограмм. Выдернуть ее из гофры на только эти провода. И смотать вот так вот. Не, реально провода топовые. Дим, отойди ты, блин, с тротуара. О -о -о. Хотя не, он не такой толстый. Вот этот даже толстее как провода. Ребят, вы посмотрите, сколько меди в итоге у нас получилось. Здесь не обожженных проводов килограмма 3, А обожженных будет, ну, два где-то.